От компании фаберлик вот с такого классного календарика мы начнем. Это у нас календарь на 2023 год. Код данного календаря 78-1206. У нас есть классные календарики. Есть с плакатом, есть с магнитами, есть маленькие карманы Различные есть календари у нас компании. И вот смотрите, первое, что я взяла себе, вот так вот классную вещь, Дэнас ПКМ. Это очень необходимая вещь для нашего организма и для всей семьи. Код 77520. Я уже приобрела обучение, как пользоваться данным препаратом. Уже его интенсивно прохожу в течение недели. Теперь будем применять. Здесь вот 14 режимов для лечения, профилактики. Все описано. Также есть инструкция. Какие программы есть? 24 автоматизированные программы. Аллергия, боль, боль, сильное вздутие, гинекология, голова, горло, диарея, запор, кашель, мышцы, насморк потенция почки спина суставы тошнота травма у души и многое-многое другое лечится как и хронические заболевания так и можно предотвратить если почувствовали какое-то недомогание Но только нужно знать правильно как обращаться с этим препаратом вот теперь у меня есть такая классная вещь будем пользоваться и также к нему я приобрела еще вот такие вот денос аппликаторы так как сам денос без аппликаторов он малоэффективен но это вот идет оно комплект электродов выносных зональных и применяется также инструкции все есть код 7906. ну вот так вот классный препарат я приобрела тут и манжеты есть есть ну и конечно же пойдем теперь по нашим заказикам то что мне заказали мои любимые клиенты такой вот отбеливатель кислородный код 3028 классная вещь для стирки нашего белья конечно же кондиционер для белья это у нас идет дыхание Прованса, код сто Таких вот мне заказали два. Еще девушка заказала вот такое вот средство для чистки духовок и плит. Силы цитрусу Кл классная вещь, вообще оттирает все без всяких. Применение силы просто чуть залили губкой, через промежуток времени вытерли и все чисто по и плита и духовку, все чистенькое. Код 3011. И, конечно же, наше любимое мыло для кухни это вот с ароматом апельсина. Он классно очищает. Все запахи код 3204 или от рыбы там еще какие-то неприятные запахи все устраняет есть такое вот нежное алое тоже мыло для кухни код 3203 нежная защита Кстати, все гипоаллергена не раздражает кожу Это вот так вот красный гранат 30 201 еще есть у нас ароматное яблоко код 30 206 такие вот классные было ну, для кухни с разными ароматами вот. берут девушки у меня вот, гранат у меня две заказали И две апельсинки. Также у нас вот есть такие вот классные освежители. Они идут на водной основе. Это у нас апельсин с корицей. 30-327 код данного освежителя. Их вот две девушки взяла. и себе взяла вот попробовать такую вот новинку в нашем каталоге цитрусо-цветочный микс буду пробовать код 3340 знаете даже сейчас с вами попробуем есть вот такой вот фиксатор это защита детей чтобы они не брызгали лишний раз оно вот блокируется Классный, цветочный, цитрусовый, прям вообще можно сказать аромата нет, прям легкий-легкий-легкий аромат. Знаете, вот как раз в зимний период нам чего-то не хватает такого летнего, вот классный аромат. Я сейчас балдею. Вообще аромат потрясающий. Ну, теперь, конечно же, пойдем за уходом, не только за домом, но и за на... своими волосиками. Вот Такая вот новинка есть в нашем каталоге, крапивный шампунь, объем 380 мл данного шампуня, код 2914. Крапиво, это жгучее чудо природы, призванное укреплять и наделять волосы силой, обогащенное полезными микроэлементами и она неустанно работает для красоты ваших волос, оздоровления и укрепление их день за днем. И такие вот классные у нас шампуньки есть. Так, вот две мне заказали. А еще заказали вот такой вот салоем. Это тоже новинка в нашем каталоге. Код данного шампуня 2915. Таких шампуней мне заказали три штучки. Вот. Все хотят попробовать новинку и уже пользоваться. Также из новинок у нас есть вот такой вот классный гель для душа. Ой, извиняюсь, шампунь-бальзам для всех типов волос. Домашний джим. Код двадцать девять сорок семь. Хотела сперва показать вам гель. Чуть-чуть ошибусь. Вот это вот у нас гель для душа. Новиночка тоже нашего каталога Фруктовый лед. Код двадцать девять сорок три. Девушка взялась для дочки заказик есть еще такой уже всеми полюбившийся гель для душа малиновый мильфей код 1910 так вот классный классное мыло фигурное снеговичок код 2749 деткам очень приятно и мыться и фигурка и при этом вот такой вот есть зайчик, символ года будущего, код двадцать девять Еще у нас есть такие вот классные средства для нашей интимной гигиены. Эксперт Фарма, серия очищающий гель для интимной гигиены Силан Ланг. код двадцать шесть пятьдесят И вот такая вот еще классная вещица Гель для идиодной гигиены. Код 8721. Это для нас любимых. Так вот еще есть у нас средство. Жидкое мыло с хлоргексидином. Это у нас он создает антибактериальный эффект. Тоже из серии Эспект Фарма. Код данного мыла 2717. Да, одно мне заказали, и одно я взяла себе. И женщина вот заказала такое вот восстанавливающее поставление уход. Репейное масло с репейником и красным перцем. Код данного масла 1231. Она уже разбрала у меня его, ей очень понравилось. Сейчас она решила этот классный уход за нашими волосами. Вот такая вот маска для лица с древесным углем. Код 0276. Это экспресс уход для уставшей кожи. Всего за 15 минут кожа обретает яркость, сияние и свежесть, как после полноценного сна. Такая вот классная вещица у нас есть в нашем интернет-магазине. Влажные салфеточки для удаления пятен, тоже их классно брать с собой в дорогу, где-то поставили пятнышко, быстро салфеточкой вытерли, замыли и все, и никакого пятнышка нет. Вещи чистые, аккуратные и при этом не требуют стирки. Код данных салфеток 3552. мне заказали такой класный щит из серии Зима крем концентрат для рук код 2865 тушь для ресниц моделирующая код 5767 и здесь нарисовано как ее открыть что нужно ее нажать и она откроется колпачок чтобы не крутить Такая вот сатиновая помада. Код данной помады 40385. Также и серии Арома. Девушка заказала мне такой вот ароматизатор, диффузор, код. 16.02, ой, извиняюсь, 10.057. Код данного ароматического диффузора. Ранний теплый вечер приоткрывает для тебя потаенную дверь. Завораживающий сад, полный нежных, тонких ароматов. Ты идешь по нему, словно в волшебном сне, где не нужно никуда спешить. Вокруг благоухают цветущий миндаль, вишня, утонченная сакура, а все заботы и мысли уходят далеко-далеко, оставаясь где-то за пределами этого райского уголка. Это абсолютное счастье, которое ощущается каждой клеточкой твоего тела. Такой вот классный диффузор у нас есть. Потрясающий аромат создает в нашем доме. Также мне еще заказали подводку-маркер. Для глаз код 5791. И женскую парфюмерную водичку объем 30 миллилитров, инкогнита. Код 3020. Также у нас в нашем каталоге сейчас есть новиночка, вот такой вот ароматизатор для белья цветочно цитрусовый микс свежий серый, аромат надолго создает приятную атмосферу в гардеробах белевых шкафах комодок ароматизирует и дарит вещам легкий шлейф тонкого аромата код 3280 вот классный ароматизатор не белья заказали один и один я взяла себе вот такой вот у меня получился объемный заказик сейчас вам его покажу весь вот классный вкусный ароматный заказ на 100 баллов ставьте лайки подписывайтесь на мой канал мне будет очень приятно всем пока пока